сегодня очередной видеоролик извиняюсь, у меня язык заговаривается немножко считай, двое суток не спал сегодня, ребята, мы на рыбалке в Новгороде Лёнь, как речка называется? Молодь. сегодня мы, ребята, на речке Ловать. костер дымит невозможно снимать сейчас 50 вот. парни собирают шатер по инструкции если вы видели этот всю эту процедуру вы бы ржали конечно, ну и парни идут их к успеху, да. почти. почти, я вот как, каким-то образом собрал палатку все-таки, время уже 4 утра у нас, Павлик закинул фидоры. ну пока молчание, одна поклевка да была Паша Мама, у тебя? Лёгкая. Да, ну это где-то часика в 2 ночи была, и пока сейчас тишина, опять начинается дождь, как всегда новгородский, как только приезжаем, вроде светит солнце. Светит солнце. Все, приехали, высадились. Посидели два-три ну, часа и опять дождь начинается. Вот это Традиция что ли новгородская такая. вот У нас не знаю, ребят. Развели костер. Слава Богу, в этот раз у нас с костром все нормально. Дров предостаточно по всему берегу. Нормальный дров. Вот. Сейчас будем ловить, ребята Так что не переключайтесь Сейчас пацанам да, ну, помогу как немного как Разобраться с шатром Шатер новый, да, Леня? Да. Ни разу не собирали они его вот. Сейчас они подумают Два доктора биологических наук Один доктор биологических наук И а второй не доктор биологических. А палатку никак не могут собрать вот. Понимаете, ребята? Вот. Все-таки доктора биологических наук Не так могут мыслить, как и мы я бы им подсказал бы, конечно, как это все сделать да, быстрее. Не надо насчет диплома. Диплом в этом году у меня будет. Да, когда будет, тогда будешь Вот, и вот два краснодипломных. Я не красный диплом. А кто ты? Давай историю не будем поддерживать. Менять. В общем, парни сейчас собирают. Шатер пытается, не знаю, соберем, не соберем. Я покажу в конце, что получилось. Сколько стоимость шатра, Лень? 4 тысячи. 4 000 шатера. А кубатура? Да к фигу узнаю, сейчас узнаю. Ага. Короче, снимем, покажем вам все, ребята, в дальнейшем. Установка заняла буквально ну, минут 10-15, может быть, нет. Слушай, не так а там надо найти на, эти, на скобы, адрес. на скобы прикрепить и все и больше ничего не надо. Нему хорошая палатка нормально да. но ну, это я имею ввиду, шатер. У Павлика поклевочка какая-то там. О, что там там поймал даже да. маленькую. О, первая рыбка сегодня, ребята. с с ним забагрил Вот как лечим? так умудрился. Подлечь. ну на вялку пойдет что. на уху даже может. Не на уху костлявая. Паша, у меня садок где-то есть Покажи, что там Такое. О, смотри, какого хорошего У меня мелочевка что -то. вот. Тоже поймал, что-то? мелочевка, да а, а где покажи? Да вон упал, вон А, -а мелкал А я пока отдыхаю, ребят Да, он пока отдыхает У меня все еще впереди Они сейчас устанут а я высплюсь, отдохну и пойду со свежей силом половлю. Я сейчас пока обалдею, ребят, природа классная Воду, птички поют вообще классно. Ну-ка Павлик, покажи, что там поймал. А я сейчас пойду, ребят, спать, я уже вторые сутки не спал. Короче, глаза просто слепаются, еле держусь. Доброе утро, дорогие зрители! У нас утро. Ну как утро? У кого-то утро, у кого-то уже день, обед. Пан Леонид чанчик поставил. Паш, ну что там клюет у нас рыба? Ну поймал вообще с утра что-нибудь? Утра... Ну, Сейчас посмотрим, что они там ловили. Вот Андрей Сергеевич отдыхал. Ребята не теряли времени. О, полная лодка воды почему-то. Опа. Ой, бля. Чё он там? Нифига у вас садок, е-мое, я такой не вытащу, короче, ребят. Потом посмотрим. О, Паша заброс. О-о-о. О, пусто. Нифига себе. Опять идти. Можете обратить внимание, Павлик купил себе сигнализатор электрический. Крутой рыбак у нас. Да, Паша? А вот настоящие новгородские рыбаки, смотрите, без колокольчика, без всего, обычную эту палочку, деревяшечку <связывающую> используют. Правда, никто на нее не смотрит во время рыбалки. <связывающую> <связывающую> Я еще удочку не опускал пока. За щукой хотели съездить на озеро, где мы в тот раз были, зимой ловили. Леня говорит, с утра ездил, ничего не клюет. Рыба, рыба встала, походу. Паша там что-то поймал. О-о-о-о! Густеру! Ну, Густеро! Вот такая рыба. Нифига mm себе, -hmm. ты с утра такого подвечка вытянул. И мимо, и мимо этого. А мимо, мимо садка Нет, кинул. Почему мимо? Один, одного мимо кинул. Даже вот пару, а там. Что, с утра плевал, да, Паш, хорошо? как должно быть ну все равно ребята рыбки поклевает потихонечку мы сейчас решили чаек замотить и начинает двигаться уже все ребята надо как-то попробовать рыбачить Лень, покажи сколько там рыбы ты нифига себе когда это вы успели столько наловить но. ну успели Давай, где Значит рыба есть, только надо ловить ну, давай. давай, Павлик Опа. Я все думаю, когда ты шатер зацепишь-то туда его Вот будет сенсация Ниду тут Девушка подарила в том году, я снимал Смотрите какой набор крутой Все, все есть и ножи, и вилки. Паш, ты будешь чай? Хороший набор. Пожалуйста. А в верхнем, смотрите, в верхнем отделе всегда вот стоит самое интересное. Нашел до каких? Это ленина на ты, Паша, кстати, та блесна у тебя осталась, на которой ты поймал ту щуку в том году У меня какая-то колебалка большая а -а -а. Вот, а, а -а -а. вот эта чья кружка, Леонид, не твоя ли, случайно? Нет. Нет, моего У, -у, -у. Вот. у кого-то отжал <соспорядок> а -а -а. вот, Че Четвертый человек должен приехать, значит, четвертый на запеван смотрите здесь злодей сколько летает их Во. я бы костерчик развел бы чтобы они от дыма не могли они вообще вчера не гулялся бы за дровами да не храпа давал кудышку он это вот поставил она не мешала Мотор заводить. Ой. Блин, здесь столько моров, а? Ну, ребятушки. Выезжаешь на воду. Ваше здоровье. Паш сказал нам, окуней наловит. Прямо с места. Они не отходят от кассы, да, Паш? Да. На удочку. Опять. Малька, да? О, мне на крючки там менять. Вот это будет уха. Я я решил уш ушиться, заняться. У меня клевало, ребят, но что-то мелкое что-то не подцепляется. Не стал снимать даже. Вот, я... Что-то клюнуло, ребята. Это есть. есть и ушло по сорвалась или слишком мелкая либо сорвалась сорвалась а есть смотри какого О, л... смотрите ребята а кто говорил что андрей сергеевич не рыбак а Смотрите, какие глаза большие у нее. Густера, белоглазка, прозвалась. А белоглазка, она вообще ценный он, этот э, редкий вид. Вот она тебе и есть белоглазка. Подожди, Густера, это сапа. Нет, а, смотри. И смотри, какая мощная. А прямо у сапа, по-моему, да? Да, белоглазка. На параша. <звы> смотри, Павел. О, хорошая быстрорка. Вот такую под пиво, да? Угу. В Живей, как смотрите, смотрите. да? Да, вы просто ловить не Вот Пока Андрей Сергеевич в руки свою снасть не возьмет, с не покажет я вам. вам... Не а тут крупная есть полтора нормальная? Да, а, а. килограмма пошла. О, вот такую хочу. Вот килограмм. Я Но ловлю ребят на опарыша, потому что червя моментально обжирает. Моментально Это спортивная вообще Так, ну что, ребятушки, Эй. закинем Это спортивная рыбалка. Чемпион Это вот а -а. Хорошо мы, блин, на воде Сейчас бы штраф получили Это жилеты? Да, понял, выходные выехали И ГИМС Куда Смотри, как жарко становится, да? Паша, и так с утра хорошего вылога. Да? Больше, чем я? А вот это вылога. Ой, смотри, какой мелкий. Ой, слушай, класс. Вот это уха будет нормальная. У меня, вот так, такой, прям, наверное, у меня крючки большие слишком да. для такой рыбы. там сейчас все уже, сейчас сушиться варим. У нас плиточка такая, клюет, короче, ну мелкое что-то, короче, у меня крючки большие, надо бы меньше поставить, сейчас время найду, свободное, поставлю поменьше крючочки. Вот так рыбка поклевывает, но слабенько, слабенько. А я крючки перевязываю, ребят. так ребятушки ну все пан Леонид нам уху сварил молодец спасибо ему лайк поставьте напишите комментарии не дал умереть нам московским пацанам Паш, вот, даже тарелочки есть ну да. Сергеевич, помимо а Битон... да, вот этот ты разлей всем, Лень, там нет. пополам да и все, что-то да ты каждый будет наливать Конечно. это сложный вопрос да. а, смотрите, ребят, какая ушица М -м -м. под эту ушицу надо... Да, Немножечко. А, О, а. Да, вот, пожалуйста, Лёнь, ты, э, ладно, там сделаем. А? Так. Паш, ты не будешь подушиться топочку? А? Поводки? Подушиться, ну. Водки? Ну а чё? Давай. Родники с А куда ты? А, ты вот. что, ну я там вырежу, может, что-нибудь Паша Не переживай Мужиком считать будут После злов водочки в духу Вся Россия тебе похлопает Ну как вся Россия, у Хожопольского небольшая на России. Тысячи полторы две. Давай, пан Леонид, за простых работяг. Нам ничего. Мало Владимирович. Опа. Будем здоровы. Ой, вообще кайф. Ладно, ребятушки, мы будем кушать, не будем отвлекать вас. Включимся уже чуть попозже, ребят. Пан Леонид научный опыт проводит. Сейчас мы 98-ю самогонку, 98% спирта попробуем развести. Ну, 50 на 50, да, будем? Да. Высота. Да блин, вот сейчас. А -а. Я думаю хорош, там уже почти 07 набралось. Слаб, слабовато будет. Да конечно. Али, не... а, норма... не... Ну, Что, Паша, выходит? ну как рыбка? Пойдет. Вкусно, Вкусно. Хороший. Счастливо. А нет, ничего не налил. Да налил я тебе, а ты? Паша, будешь? А Он уже сказал, что попробует. Но... Ну, Подушится. А теперь я... Разбавлю. Значит, сверху нам воду налил. А самый цену составил в конце. Ну, за рыбалку, ребят. За рыбалку. За отдых, наконец-то, мы вырвались. Ой, на мой привет, смотрите, ребят. Ой, на яблочный какой-то спас похоже. Самогонка. Яблоком отдает, ну, да? А абрикосом, мне кажется. Для для да. Абрикосом. Ну что-то такое. Абрикос есть. есть. Ликер моретто. Прям хорошо отдает. твоя рыба бубля подлещик какой а видишь вот это лезть андрей сергеевич Огромный немножко лещ. посидел 15 минут привязал крючки и вот слушай нормальная рыба результаты вот такого да поверить, хорошо под пиво самое вообще хороший подлечь единственное что сейчас придется воду лезть за колокольчиком но как не найдешь он рядом в строво идет лежит. Да он улетел. Да мы видели, где он налетел. Паш, ты попал хоть садок-то? Попал. Ха, ну, слава богу. Я такого. Есть рыбак настоящий. Смотрите, ребята, как надо ловить. Две платвины. А, нет. Почему смотри. Густера и, и платвич? Да, одна с красными глазами. Блин, красный, слушай. О, рыбак настоящий. Паша мне дал, колокольчик утопил, дал свой сигнализацию. Электрозапуск. Правда... павлик опять тащит Опа, густера. густера да место леща ну навялку нормальная тема за глаз ее подвесим я думаю за три дня мы навялку себе обеспечим да да так паша начинает Что рыбачить что-то у него есть О, нет. Э, не есть что-то Лапочки. Лапвичка. У меня тоже была лапвичка. А сопротивлялась? Будто так, да, старался опять. У меня тоже была поклевка, но они немножко продевали. Да? Я да, там, там хороший поклев. Да, а? я его чувствовал, я уже Думали, спинку утащит. Я думал, сейчас это, да, он вот уже создан. Там. Уже, б твою мать, сколько ждать-то можно? Так, походу рановато. Не а? Паша прокодел. Рановато подсек. Ракушки пыль. Да какие нахуй ракушки? У тебя катушку мотала, ебать. Есть там что Ну Что-то, блядь, цепает тебе да? да я нахуярился Наверное наебавшись. <клышки> наебавшись, как крылов Кровь Кров все держится, а я уже не могу О, блядь Кусторка бля. Белая, да? Беловазка? <клышки> <клышки> Добрый вечер, ребята Тихонечку рыбка ловится Павлику, смотрите купаться решил. ну Баш, паш, покажи этим, как надо. Мудя. по московски купаться. оба. Оп, вот молодец, вот молодец, уважаю, уважаю, бля. в тапочках по московски. жара стоит, пипец. единственный минус вот эти комары, если бы комаров не было, вообще прям как на курортах, Ребят, жара, стоит пипец просто. Сейчас окунемся с вами. Ну, идешь? Крылку палец изумляет Не жарко, блядь О, как хорошо А зачем на курорты Какие там ездят на курорты, ребят. вот это Кстати, чем выше, там вода теплее На поверхности а да. да? Да Скупался, Фу. Не надо нам никакие там иностранные, как говорится, куда-то люди за границу ездят, купаются. Да вот, просто вот под боком, просто все есть. Зачем куда-то ехать? Обалденно, ребят. Всем доброе утро, ребята. Сегодня у нас третий день рыбалки. Вчера не ничего, Сейчас поедем на озеро, погоняем щучек, посмотрим, что там будет. Не будет. Пытается оживить мотор. Смотри, как со второго раза жил. Обалдеть. Со второго раза завелся. Обалдеть. Какая красота, ребят, кругов. ребята посмотрим что он там поймает свечку сделала хорошую О. О. Смотри, небольшой небольшой но ну, приятно Я сегодня тоже щучку маленькую поймал сейчас да, давай, давай. О, Такая рыбка, ребят ага. Заглотила, смотри, по самому я не хочу да. а а ей ей а, Сейчас ей башку сверну неудобно -то. Я сегодня маленького судачка поймал и я сегодня, ребята, маленького садочка поймал, еще небольшую не стал снимать, показывать вот. А тут вот Леня отличился У -у -у. Ладненько удочку да паш а вот смотри я сколько гуляю У -у -у. кидай прям туда в тучу на ну, смотри там паш Лень, смотри он уже поймал при мне, да. Она прям прыгает да. <мышленный> <мышленный> на павлик поймал вот. ага. на, на вялку кстати нормально ее бы и пожарить, в принципе, можно было, да? Да. А икрауклейки вообще дикая. Павлик, не зря Пашу взяли на рыбалку все-таки. Какой кто-то из нас троих ловит. Паша что-то тащит, ребята. Лени. Четный. Покажи, Ленка. к ага. Кто ты за чувак. Всяк вечер можно сгулять, с рыбкой будет поклевать. О, на мою клюет. Дергала. Кончик загиб. Сколько смотрите вверх этой верхоплавки. О, Паша. Опа. Нормальный, смотри, подлечик. А, Сщука покацана, да? А. Паша верхоплавка, он смотрите, как клеет. Опа. На облу самое то. Так у нас, ребят, процесс происходит рыбалки. Единственный минус комары. Комары одолевают, конечно. на корочку закинул Накупливался от апарации вот Да, если так-то Можно накидать под лещиков-то. поймал. О, это же на уклейку. Да. Сюда. Э -э! Костер-то. Удачок. Ага, тут уклейка сидела. Да, не зря я уклейка. Да. Ну, раньше, в жду очень он хорошо клеет. Все-таки снасть работает. Да. Удивительно. Надо уклейку ловить. Обычная кормушка, ребят, смотрите, крючок. Да. На крючке была уклейка. А есть еще уклейка живая? соленая есть. садим, попробуем на клечку, Пошел клечку, только свежую поймал. Хищник прямо рядом с нами, а мы его ищем. А он что, закрутил прям барабанчик или что? Палку вот так вот ходу а -а -а. Да, сама здесь тоже хватает. Ребят, ресторанный бизнес надо открывать, тут мидии клюют по КД Слушай, она как будто заглатывает, она, да, она, да, она, она же открытая же ловит Она же с вахропы открывается, когда блюют Мидия на уклейку, блядь А что такое? Я первый раз, ребят, это Поранее? еще одно уникальное видео Уклейка на мидию клюет Да, убитая чешуя кто то есть кто-то ебнулся. Нет, он натянул. Может быть надо было подождать, чтобы заглотил по вот. Не, ну натянул уже. Ну живой еще живец-то? Да он да. там живой не нужен, он даже надохвал. Ага, да, тут там вообще белая была. Не, убил ее, кто там кровищный Кидай еще сейчас, Кирюня. Наверное, стоит. На идет, давай. С -с -с Судак, наверное, стоит рядышком. Да, пришел ножок просто. Хм. Нет, это а, а, смотри, смотри. Красавец какой Нихуя себе. Чё, хороший? Да Ну клечка, ребят чина, бля, Судак? Ну что что щу... бьётся, щука может не быть, быть не. Судак Судак о! О, хороший! Сулдачок! Ох, нихрена заколотил! По саму эту. А есть еще уклейка? Паш, лови уклейку еще. Живую надо. Хотя <с она уже мертвая была. Мертвая и без разницы ему. Ну он крутится. Он течение немного крутится ей. Да сейчас я половлю. Так, ребята, пан Леонид там решил угостить ухой. вместе с Пашей. Уха у нас есть судака и еще какая рыба была. Судак, лещ. А, лещ. Сегодня будем дегустировать, пробовать. Что-то интересное, я думаю, получится. Ну, без рыбы из печенки что ли, был, да? Не может. Ничего не было, да? Как ушиться хорошо? Отлично вообще хорошо. Самое то, что надо. Павлик, как ушиться? Еще да, не пробовал. Подождать надо. Уже три третий раз проебали да. он, он не успел заглотить в кишки. Да, да, в кишки. надо, чтобы заглотил. У нас Паша рыбачит. Паша пытается воглера поймать. Щуку здесь наглое прыгает из наглевшей. А вот самый главный рыбак устал, рыбачился так, рыбу закоптить, да. пожарить. пожарить. Смотрите, смотрите, какая тема получится. В конце покажу, как приготовилась, либо она сгорела, ну посмотрим. Мы будем на верхний, вот ну окунь должен быть четкий Получиться И щука по идее Дымом дает нормально Копти... Горячего копчения будет да, да И ребят дела Рыба перестала клевать потихонечку К вечеру не знаю По идее должна к вечеру больше клевать Но что-то перестала Ого на кукурузе или на дробен? Там одном. Он пан Леонид что-то поймал, что-то у него клюнуло, не знаю, видно там ребята уже темно. Трава, да? О, вот а это сючка что ли? Судак, судак, судак. ну покажи его, а то не видно ее на камеру. О. И целый, и целый, да. О! Слушай, работает <свят> эта система ваша? А как ее можно назвать эту систему? Новгородская. Новгородская. Новгородский судак. <свят> <свят> Короче, кормушка висит, ребята, и просто вот это э, это. Для да, для грузика. И что там? Уклейка. Вот столько Паша поймал. Там еще все-таки лежит. Так, ребятушки, ну все. Заканчивается наша рыбалка в Новгороде. Всем покедова. Подписывайтесь на канал. Леньки, привет. Спасибо большое, огромное за рыбалку. Паша все до сих пор там что-то насаживает. Паш, всем пока, скажу Пока. Всё,